Всем привет, на связи ZRN. И сегодня я хочу поговорить о том, почему редко выпускаются ролики. Ролики редко выпускаются, потому что у меня у меня есть своя команда на ютубе. Кто смотрит с тем, кто подписывает на телеграм, то, знает, что у меня есть своя команда, у которой тоже люди не роботы, просто они с мной тоже снимают. У них я не могу записывать ролики, потому что у них есть свои дела. Когда у меня появится возможность снимать ролики, они у меня, я конечно это буду делать. Еще заканчиваются каникулы у меня. И видео выпускать я так часто, как раньше, не смогу, вот. Потому что учеба, учеба все дела. И это я буду стараться выпускать как можно больше роликов. Потому что YouTube канал это Я всегда мечтал заниматься Ютубом и собираюсь его бросать Да, конечно я буду иногда выпускать ролики Иногда нет Куда подписан на те и тот знает что когда выход... будут входить ролики Куда их не будет по причинам Вот Я завтра я постараюсь сделать также ролик и и я не знаю, будет он завтра или нет. Все знаете, каникулы подходят к концу уже. И мы с Антоном. Мы не братья, мы просто друзья. Мы это не постанова, что он попал в команду, он попал в команду официально. Вот. У него есть свои дела, у него дела дофига, он лучше, чем у меня дел. Вот, поэтому. Надеюсь, вы воспримете, надеюсь, вы не воспримите это всерьез. То есть, типа, я это все выдумываю и специально так говорю, что что я не хочу записывать, я я никогда не не заброшу свой канал. Я буду этот канал снимать, пока мне это не надоест. Вот. Я не выдумщик, я не выдумываю. Я говорю на полной серьезе. Поэтому есть возможность записывать ролики. Я записываю ролики. Но когда у меня нет этой возможности по причинам, я их не записываю. Надеюсь, вы меня поймете как человек человека. И я тоже человек, у которого могут быть свои дела. Поэтому всем спасибо, кто меня понял. И спасибо за просмотр. Вот. Ниже ссылки вы увидите на мой Телеграм, вот там вот внизу. вот. а всем до скорых встреч и приятного просмотра.